Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Магивара и добро пожаловать в новое видео по дуэлям. Сегодня я буду играть и забирать получается у противников пики и играть за них. Так что давайте полетим сразу же в каточку и играю я сейчас за Грифа, вот, а против меня Беа, Бони и Кроу. Вот, и значит под прошлым видеороликом вы собрали большое количество просмотров по дуэлям, так что вам огромное Спасибо. Также лайков там много было. Пилю для вас новую какую-то рубрику. Часто вижу ее на ютюбе что и у Мама, что и у Крайсола, что и у Нави кубика. Вот. Что-то прям сильно лезет на меня эта Бео. Из-за этого получает прям. Честно говоря, у меня интернет еще лагает. Из-за этого будут небольшие просадки, извиняюсь. А, вот. Прям опасные моменты могут быть сейчас. Сложно... Ух ты ж, повезло. Сложно было комментировать во время катки. В общем, выиграли каким-то образом, бея. Yeah. Вот, но на самом деле у меня пассивка-аптечка, поэтому повезло. Здесь у меня с Бонни. Пойдем ее на ульту и забираем. Неплохо получилось, кстати говоря. А я остался Кроу. Вот, и, наверное, даже я не буду использовать... Эша и Гейла. Обалдеть. Сколько получает урон наш ворон? И отлетает сразу же. Какой-то слабенький противник сразу же нам попался. Давайте полетим сразу же в следующую каточку. Так, взял я тот же пик. получается, Биа Бонни и Кроу. А против меня Биби, Сту и Спайк. Очень повезло, что мне против меня попалась Беа. Но сейчас посмотрим. Подзаморозил ее немножечко. И я прям подловил ее. Она вылезла на открытую зону и из-за этого проиграла. Вот так вот нельзя делать абсолютно за, за танков. Лучше дождите зоны, наверное. Вот. И там уже поджимаете э, дальников. Атаку так вы просто... Блин, как же я промазал сейчас. Вот сейчас я прям промазал и можно было на автоатаке добрать стул. Так, отлично. Вот что-то я не попадаю этими пчелками. Отлично. Ну, правда, мы дали ему тычку, и вот за это у него ульта есть. Но у Спайка ульта он особо нам никак не вредит, так как я дальник. И не знаю, как получится в целом. Надеюсь, что я забею в игру и Спайка тоже. Вот, вот колючек, кстати говоря, вообще легко мансить, не знаю, если вы далеко стоите, то можно траекторию словить его выстрелов, правда сейчас, конечно, я странно такую. да, а... о чем я рассказывал, <рав instrumentary> ладно, на Бонке сейчас мы вывезем, у него много хп, плюс два гаджета у меня еще есть, подкопим мульту, да и можно, кстати, на вороне здесь что-то я прям слабенько сейчас спайка не вижу Давайте подхилимся у меня еще есть гирс быстренько подхилимся вот самое главное это держать свое свое здоровье на максимуме вот вдруг там дикий урон залетит от спайка под конец и вообще не выведишь. не увидишь елки-палки вообще не везет Надо тычку. nice я успеваю нажимать на 2, и мы выигрываем за счет падения от ульты. У нас пайка. Он умирает. Так, следующая каточка. У нас тот же пик у меня взял. <coughs> Получится против нас кольт, кроу и пайпер. Он сейчас, наверное, будет опять раскрывать кольт этот. Очень неудобно будет. И проблема в том, что если я... Проиграю Ворону, да, я, наверное, проиграю на, Ворон... на Биби Ворону, потому что он, ну, дальник, получается, даже средник, который будет очень сильно мне мешать, я не смогу его просто добить. Ну, короче, посмотрим. А, он еще второй гаджет тратит для того, чтобы сломать эту стенку, понятно. В целом, он мне не дамажит, я думаю, я его просто в зону оттолкну, он еще ульту сливает. Я выигрываю здесь ульта, но самое главное, Ворона мне вы... высечь на Биби. Чтобы на Пайпер меня она не вырезала. Потому что я, против, я на Спайке ничего не сделал против Пайпер. Ух ты ж, блин. Ну, понятненько. Ух, почти, почти. Остался у меня Сту и Спайк. 2-2 счет. Я не знаю, как я должен буду на накопить на ульту за Сту. Мне этот противник не даст 100%. У дальность не особо дальняя. Не дает мне вообще никак. Наверное, только за спайка получится уже отыграть. Сейчас попробую хотя бы на ульту накопить под конец. Так, на nice, он просто лезет. Еще дают тычку. Можно было попробовать, хотя не, не стоило. Просто пусть ульта остается. На всякий случай. У меня еще есть два гаджета, не знаю. У меня тем более дальность выше, чем у, чем у Кроу. У меня колючки закручиваются. Я дамажу даже, даже когда я ее не вижу в эту атаку. Так что давайте попробуем так выиграть. Вот. Да, тычки дамажат. Я еще его забираю под конец. И я против Пайпер остаюсь. У нее вроде бы 0 гаджетов. Вот. Но проблема в том, что я на спайке. А Пайпер контрит спайка. Хоть у меня и два гаджета, но там вообще вот и все, как бы, да? Быстро получил по шапке и все, и пошел домой. Мне нельзя сильно подставляться. лки Как она пропала? Попала по мне. Как она попала? Я же гаджет поставил. Сандраган, Ютуб. Окей. Давайте следующую каточку. Итак, я взял тот же, как бы, пик против меня бас, спайк и кольт. Давайте на кольте сразу же попробуем раскрыть. О, да. Все выстрелы попадают. Ладно, давайте раскроем лучше. Отлично. Все выстрелы попал. Так, ну ладно, хотя бы хоть больше половины накопил ульты. Мне главное на вороне. А, вовремя. Прожимать гаджет, если он залетит. И надо мажить, накопить ульту и уже залететь. Там что-нибудь сделать, попробовать. В общем. Найс, он еще промахивается своим гаджетом. Это 100% гаджет или ульта, я не знаю. Так, я думаю, я буду залетать, потому что нет смысла мне бегать за ним вокруг да около. А, против спайка я думаю, я смогу выиграть. Даже, ну... Опять ульта. Даже на пайпер не получится сыграть. И, кстати, она у меня 30-го ранга, там 1000... О, нет, 885 трофеев на ней. Тоже, как бы, высокие трофеи. Не 700. Так, найс, я попал, его вот личка. У меня плюсом еще хороший гирс. И два герса на урон и на мифический урон. То есть, это получается очень большой урон. За счет этого я просто выиграю спайка. Вот и остается только <смех> Кольт, который просто тратит все тычки. Мне остается только попасть тычкой и залететь на него с ульты. Ой, хорошо. Я еще отманзил просто под конец. Сто хп там остается буквально. Мне повезло, кстати. И вот так вот, да, вот видите, папер 885. Как я и говорил. На B тоже, кстати, было. Так что высокие трофеи тоже. В общем, такой вот видосик. Если тебе понравился, то обязательно напиши что-нибудь в комментариях. Пока.